Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. И в описании под роликом они тоже есть. Сегодня меню классическое сочетание русской кухни. Уха и растягайчики на ржаном тесте рыбные. Это совсем не сложно и это очумительно вкусно. А чтобы вы не заламывали руки с криками, надеюсь мы все это найдем? Вместо классических для русской кухни сетра, белой или стерлинги на худой конец, я возьму ту рыбу, которая есть практически в любом рыбном магазине. Для бульона голову хребет семги, для начинки кусок фиолеториски. И она же с кусочком семги и в уху пойдет. Но ночное замешивание пары для ржаного теста. Обычно жарное тесто бродит долго, не менее 8 часов, но сегодня рецепт быстрый, поэтому жидкую опару поставлю на пшеничной муке. Мука, вода и перемешать. Дрожжей надо совсем мало. На 50 граммов муки всего 1,25 грамма свежих прессованных. Это кубик со сторонами 1 сантиметр. Если у вас сухие дрожжи, то в два раза меньше. По весу в два раза, естественно. Все ставлю, накрыв крышкой, в духовке, включив лампочку для тепла. На три часа. Опара а ставится в данном случае не для того, чтобы тесто потом разрыхлить. Нет, разрыхлитель я потом добавлю э, в тесто химический, э, соду и лимонную кислоту. Опара а в данном случае ставится для того, чтобы она закисла и придать вот этот вот э, кисловатый привкус тесту ржаному. А каждый надо сварить бульон для ухи. В кастрюлю отправляется а, голова, у меня половинка головы. Хребет, лук половинками, ну, морковка крупнорубленная. Вот так. Теперь довести до кипения, снять шум, убавить огонь и варить при слабом кипении минут 25. Бульон готов. У меня перерыв. Вернусь на кухню минут за 15 до окончания брожения опары. Продолжаем разговор. Надо подготовить начинку для растягаев и все остальное для ухи. Начинку, как я уже сказал, пойдет треска. Резать ее надо не очень мелкими и не очень крупными кусочками. И обязательно лук. Уже, кстати, пойдет и в уху, потому что в бульоне вот той луковицы было недостаточно. Но чтобы он там не плавал, а буквально растворился до невидимости, рубить его надо очень мелко. И закладывать минут за 10 до окончания готовки. Теперь неожиданный для многих момент. В начинку нужно обязательно добавить копченой рыбы. У меня скумбрия. Сочетание свежей и копченый да совершенно потрясающий вкус. Еще один неожиданный момент – яблоко. Отвечаю, будет сногсшибательно вкусно. Осталось немного зерна кориандра и черного перца надо размолоть. И тимьяна, у меня свежий, но можно и сухой брать. И теперь немного вяленой клюквы. Начинка готова. Заметьте, я ее не солил, потому что скумбрия у меня соленая. Опара готова. Ну Все, осталось замесить тесто и налепить растягайчиков. Сюда отправляется растопленное сливочное масло, соль, сахар, разрыхлитель. Помните, говорил про смесь для разрыхления теста? Вода, и яйцо, сметану. Теперь перемешать до полного растворения соли сахара. Вот сейчас поддоржаную муку. Месить долго не надо. Это не пшеничная мука. Глютена в ней мало, кликовину развивать не надо. До однородности замесили, и все готово. Остается разделить тесто и подкатать шарики. В таком же духе все остальные леплю. Готово. Духовка у меня уже разогрета до 200 градусов. Надо взболтать яйцо с щепоткой сахарной ложкой воды и смазать их. А выпекаться в моей духовке все будет минут 25-27. Вы же смотрите по своей духовке, они все пекут по-разному. Теперь картошка для ухи. Кстати, заметили, насколько просто с таким вот тестом работать? Бульон я довел до кипения. А картошка-белка нарезана. Так что минут через 5 положу лук, еще через 5 рыбу и пряности с солью. Вот это тесто обалденное совершенно. Оно такое в готовом виде легкое, сыпучее, слегка похоже на песочное. Это тесто для ржаных лепешек, которые, знаете, такие по ГОСТу бывают. Очень похожее тесто. Единственное, что там в этом тесте немножко кислоты побольше, потому что сметана добавлена. Сочетание вот такого слегка слегка сладковатого с кислинкой теста, с свежей рыбой, с копченой рыбой, с клюквой, с яблоком кисло-сладким. Это, это офигительно. Пора уже, кстати, лук сюда отправить. Минут через пять уха будет готова, а еще минут через десять и Уха как раз настоится. Отдельно хотел бы сказать по поводу около кулинарного бреда, распространяемого всякими псевдознатоками. Например, известная байка о том, что для того, чтобы уха пахла костром, в нее нужно запихнуть в самом конце головню. Умники. Головня она покрыта углем. Уголь абсорбент. Он не распространяет запахи, он их впитывает наоборот. Этот уголь вообще в порошок толкут, потом при сути, таблеточки в аптеке продают как раз-таки для того, чтобы при всяких отравлениях человек принял и этот уголь все все впитал, а не распространил. головней на природе из котелка шум убирают, и всякий мусор, который от костра, когда там бревна шурудили, туда нападал. И если кашевар не руки вобер, у него ничего в кастрюлю в процессе не валилось, не надо туда бревна пихать, никакого запаха это не добавит. А аромат дымка на природе от самого костра идет, а не от бревен, которые в котелки пихают. Вторая диодская затея – водки, где надо в уху плеснуть. Уха во время приготовления кипит. Температура кипения 100 градусов. Водка – это смесь воды и этилового спирта. Этиловый спирт кипит при 78 градусах. Что с ним произойдет, если его в уху с температурой 100 градусов плеснуть? Да то же самое, что если водички плеснуть на сковородку раскаленную до 150 Вода моментально испаряется. Также и спирт при попадании в кипящую уху моментально испаряется. Никакого спирта там не остается. Если уж так хочется жертвоприношение водочкой принести, да лучше в себя ее плесните, а не в уху. долгожданный момент пробы. Начну, конечно, сушиться. С бульончиком даже сказал. М -м -м, ой. Обалденный. Все-таки вот эта вот белая рыба дает такую сладость бульону. Обожаю. А я ухуд солил, поэтому такой сладко-соленый, классный. М -м. Бульон такой наваристый, сытный. Так. Естественно, со стягайчиком надо с растягачиком. Слушайте, вы не представляете, насколько это вкусно. Вот это вот копченая скумбрия. Это кисло-сладкое яблоко. Это а, кисло-сладкая клюква. Это свежая рыба, которая дает потрясающую сочность. Лук, который тоже дает сочность и сладость одновременно. И очень нежная, тончайшее, рассыпающееся тесто, такое рассыпчатое, классное с бульончиком еще разочек и опять растягачка русская кухня рулит однозначно любые национальные кухни которые не превратились во что-то новое на которые соблюли традиции и при этом эти традиции нормально впитали в себя новые вкусы новые ароматы Избавились, может быть, от различной жирности, которая была сто лет назад в моде, так скажем. Это что-то потрясающее. Но вот это вот, это просто чудо. Приготовьте. К тому же, это выглядит, наверное, страшно, да? Но на самом деле, да, я сегодня от начала момента приготовления, то есть от начала замеса до вот этого момента, до момента, когда я пробую, провел дома 4 часа. Но из этих 4 часов я потратил непосредственно на кухню, на готовку, с учетом мытья посуды в промежутках. Но от силы час, от силы час, потому что замес теста ну сколько, две минуты на то, чтобы замесить опару, и после этого пять минут, чтобы вымесить само тесто. Нарезать э, начинку всю потратила я ну, минут 10, из этих 10 минут половину, наверное, э, скумбрия заняла. На уху тут вообще делать нечего, лепка заняла, потому что я не каждый день леплю, и не очень ловко у меня это получается, лепка у меня заняла в общей сложности наверное минут 15 где-то, может, даже 20, то есть где-то по минуте, по полторы на один растягайчик. Ну, час трудозатрат, 4 часа провел дома, периодически приходя на кухню, и получил вот такой великолепный обед. Можно и гости не такой обед приглашать, они будут просто в восторге. Приготовьте, это фантастически вкусно и достаточно просто. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Сейчас ушицы.